Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться небольшим своим секретом по высадке семян на рассаду. Для этого необходимо иметь прежде всего семена. Составляем такую таблицу и записываем здесь тот номер семян, который мы ранее пометили на пачке. Он должен соответствовать номерации, которая написана на пачке и здесь. К чему оно принадлежит? Если перец, то значит перец. Девятая позиция. И сколько семян можно писать и в конце дата посадки берем туалетную бумагу это двухслойная туалетная бумага и ее разрезаем на те части сколько нам необходимо семян посадить с расчета на 10 семян где-то надо брать 12-14 сантиметров туалетной бумаги два слоя если она двухслойная если однослойная то три слоя не меньше и делаем вот такие сверточки Прежде чем делать свертки, необходимо в конце пометить спиртовым маркером. И делаем маркировку спиртовым маркером, соответствующим номеру, позиции данной культуры. Если это у нас перец, то перец номер 9 и здесь номер 9. И должно оно все так быть пронумеровано те семена, которые мы будем высаживать. Вот здесь у меня посеяно номер 10. Десятый мы смотрим позиции мне баклажаны. Это не значит, что это опоздалый срок. Свои баклажаны я уже высадил давно, и перец, и все, что необходимо, оно давно уже проросло, и все оно растет. Это просто я делюсь своим небольшим секретом. И вот когда мы вот так разложили семена, сверху берем на расстоянии где-то около сантиметра, и друг от друга не чаще, как через сантиметр. И завораживаем их в такую трубочку. Это двухслойная и два слоя, соответственно, туалетным бумаги землем. И заворачиваем их в такую трубочку. Так берем мы и заворачиваем их. Если семечка отскатывается, мы его потом ставим на место. Расправляем, так сказать. Вот так завернули трубочку. Вот получилась у нас такая трубочка. Номер 10. 11 И 9. Каждый номер соответствует той позиции, которую мы записали здесь в таблице, нанесли. Берем водичку простую. Здесь у меня где-то около 2 см налито ее. С расчета на 100 грамм воды 5 грамм 3% перекиси водорода добавляем. И в эту воду теперь помешаем. Сбрызгивать водой не надо. Туалетная бумага, она свойство имеет поглощать влагу. И ставим эти наши свертки с семенами прямо в воду. Поставили так воду, номерация здесь есть. Дата у нас здесь уже занесена в список, какая есть. Нам уже это не надо. И когда мы вот так вот все поставили, накрываем салофановым пакетом все это дело. И ставим в теплое место, где температура больше 22 градусов. 24 желательно, 27 градусов, чтобы было тепло. Мы будем наблюдать за этими семенами и когда прорастут наши сеянцы высотой до 5 сантиметров тогда можно будет их снять с этих свертков и рассаживать в отдельные стаканчики с вами был канал делаем сами вот таким небольшим секретом поделился я с вами надеюсь это видео будет полезным кто желает быть первым курсом курсе всех моих событий что происходит на моем канале то подписываемся на него Всем желаю успеха. До свидания.